Приятного просмотра. Запись. Здорово. Здорово. Это что ты перешел на таблицу же получается с этого сервиса? Мы тебе там что-то подкрутили, покажи, что там делаешь? Ну как бы сервис у нас ну не такой гибкий, да, получился. А тут у тебя все намного гибче. Да, обещает быть, да. Ну, у тебя, Максим, уже все заводит сюда, да, то есть, новые транзакции. Ну, я сомневаюсь насчет того, что он у меня что-то заводил сейчас, но ну, вот видишь, все, 16 числом окончено. У меня болело, сегодня первый день вышел. Сейчас за это, а. сейчас заведет. Я понял. Вот, ну, смотри, там пришел товар на склад, да, вот это, я там оплата поставщику тренировался, вот эти две строчки по 100 тысяч. У тебя сейчас получается... Открою ТЗ, да, наша, которую мы делали. Вот, видишь, зеленым я выделил, она у тебя работает. То есть, если клиент оплатил абонемент, у тебя, ну как бы расчетный счет плюсуется, потому что типа на расчетный счет абонемент в минус уходит. Вот выполненные работы по абонементу, ну то есть они, ну как бы в выручку попадает. Ну то есть вот это зеленое все готово. Хорошо. То есть, ну, Максим, надо, чтобы уже вот с этой штукой вел. Ты, ну, сможешь ему, да, объяснить? Лучше, чтобы ему как-то в первый раз вместе объяснили. Или, может быть, какая-то видеоинструкция была, или текстовая инструкция. Uh -huh. потому, потому что я сам это не очень понимаю пока, только стоит слов, как это там работает. Инструк... Какая-то бы инструкция была бы очень полезна. Ну, давай я сейчас поверх этого видео еще одно видео сделаю сразу. Какого? Ну, я сейчас прям с компа начну записывать, и ну и мы для Максима прям будем ну, рассказывать, что к чему. Окей, чё? давай. И ну, у нас чуть поменялось, да, в ТЗ-логика. А, нужно, ну, первое получается, когда клиент оплатил абонемент, <coughs> нужно это выбирать в статье в ДДС. Давай попробуем сейчас, а, да, допустим, ну, какую-то строчку делай да, вот, например, там следующую статью выбирать, там, ну, клиент оплатил абонемент. Сотрудников здесь не выбираешь в этом случае, правильно? И только при расходе ставишь. Да, да, да, да, да. Дату начисления, ну, пока не надо, тоже. Тоже не ставим ничего. Угу. Ну, она совпадает, он сегодня оплатил, например. Вот. И пиши статью. Клиент оплатил абонемент. Она прям так называется. Вот. И, например. Ну, направление деятельности тот же ну, как бы, он типа на какую-то услугу, да? Ну, типа врачи, да. Окей, давай то, что он оплатил, давай, ну, допустим, миллион сделаем, чтобы у нас там наглядно было в мониторе и все. Вот. И, ну, расчетный счет не будем пока выбирать. Вот сейчас зайди в монитор. Вот, у нас есть абонементы, получается. Что, абонементы не меняются, да? А должны. А, попробуй сейчас тогда там типа пришел товар на склад, то есть у тебя поставщики должны в минус уходить. А я сейчас параллельно посмотрю, что там почему. То есть пришел товар на склад, ну как бы ты выбираешь, ну делаешь тоже, например, там ну там 300 тысяч, например, и ты выбираешь, ну как бы склад, то что, ну какой склад, то есть куда товар на какой склад пришел? А где он, выбирается в склад? А, ну где кошелек, это тоже а, кошелек. Да, да, да. Типа на основной склад. И вот сейчас заходи, у тебя поставщики должны быть минус 300, а склад должен быть плюс 300. Основной склад минус 300. Угу. Ну, да. Я понял. То есть как -то наоборот, по-моему, должно. Ну да, да. вот А, а откуда от... он должен брать приход товара на склад? По накладной. А она куда загружается? Накладная? Да. Она в iCliance загружается, но я думаю, что вы эти документы физически отдавали тому, кто заполняет. Mm. Ну, то есть, она с ним будет договориться, либо он по накладным товар на склад будет делать, либо. Думаю, по накладным, да. Но я думаю, что это будет более надежно. Чтобы товар по накладным заполнялся. Он еще может теоретически заполнять это из программы iClients, то есть брать, брать приход вчерашний день. Так, давай посмотрим этот еще оплата поставщику у нас есть статья. Ну, давай, что ДДС тоже, да? Да, да, да. Тоже например, оплата поставщику. Ну то есть это он с расчетного счета видит. Тоже, например. Ну то есть мы оплатили там 200 тысяч. Вот, и счет поставщики должен увеличиться на эту сумму в мониторе. Сейчас здесь как кошельки какие-то выбирать нет? Ну, оплату поставщику ты с какого-то там расчетного счета, либо наличкой ему отдаешь. Слушай, я понял, знаешь, в чем проблема-то вот здесь? Оплатил абонемент. Тут надо, наверное, выбрать вот это, правильно? абонементы. А, ну да, да. А, нет, подожди, а оплатил абонемент, тебе нужно выбрать, он же на какой-то расчетный счет или наличкой принес. То есть тебе на расчетный счет нужно какой-то сделать. Ну, допустим, давай сюда, да? Вот. Пришел товар на склад, а оплата поставщику, с какого кошелька? Тоже с расчетом. очень в давай с Давай ну, а наоборот. Вот так, а это с кассы. Вот так, правильно. И тогда получается здесь еще что должно быть? У меня произошел какой-то там расход. А, ну вот, ты с кассы оплатил абонемент. И у нас почему? Ну, то есть у нас касса. Да. А, касса, вот, пришла миллион, видишь, все, у тебя прогрузилось, да? У меня просто еще грузит. На кассу пришел миллион, но счет абонемента остался по нулям. Ага, я понял почему. Так, а зайди в настройки, в кошельке. Вот, у нас поставщики минус 150 ушли, да? Склад основной 300. Все, я, кажется, понял, почему. Так, но ну, да, мне с настроек, в общем, надо перенести туда, к тебе эту штуку. И будет все хорошо. А абонемент у нас. То есть ты это доделаешь еще да? Ну, типа, да, да. Пришел товар на склад. А попробуй еще оплату поставщику провести. Так, вот же она оплата поставщику 200 а, ты 200 ему заплатил? Да, мне, знаешь, что непонятно. Мне непонятно счет поставщики. Как он работает? что сейчас пока не, не, не, не... Как он работает счет поставщики? Ну вот ты сейчас, получается, пришел товар на склад, он должен уйти, был в минус 300. Потом ты оплатил поставщику, он должен, ну, там, типа минус 300, обратиться в 100 тысяч. То есть вот здесь я абонемент поставщики когда-то выбираю или нет? по моему а нет. кошелек поставщики mm. он ну как бы он сам его находит просто и все пришел товар на склад нужно чтобы на эту сумму уменьшался кошелек поставщики оплату оплата ну понятно то есть я выбираю склад а он сам на минусует поставщика получается и если я оплачиваю поставщика то он тоже самостоятельно это делает. я понял тебя. ну ок, ладно Пока удаляют это все, да? Не, подожди, я сейчас сделал там кое-что получается. С приходом товар на склад. Так, он должен поменяться. Ну-ка, зайди в настройки. А, вот все. Good. А поставщики, пришел. Подожди, а поставщики, почему у нас минус 150? Не знаю, почему. Так, смотри, у нас сейчас, ну, я подправил там, ну, типа, основной склад 300. А поставщикам ты платил уже или нет? Ну, в смысле, ну, вот смотри, стоит, вот поставщику стоит оплату. А, видишь, да, оплата поставщику, значит, все у нас, механизм сработал. То есть, нам поставщик отгрузил на 300, а мы ему заплатили, получается, сколько? 250, 250 да? Да. А, и вот еще сверху, видишь, 100 тысяч. Давай вот эти вот, пришел товар на склад и оплата поставщику, вот эти две удали, где 150, ну 100 и 50, это они нас путают. И все, тогда правильно, клиент купил абонемент, у нас расчетный, ну, касса плюсанулась на миллион. Да. А, абонементы, а, нет, зайди в настройки, то есть, это, монитор там немножко по-другому. То есть, касса у нас плюсанулась на миллион, абонементы у нас минуснулись на миллион поставщики у нас минус 100 потому что он нам отгрузил на 100 а мы ему заплатили только 200 да, правильно? Правильно. основной 300 основной склад пришло 300 и вот она собственно здесь и повисло 300 а, да, все то есть мы полностьювести то есть 100 еще должны да. вот, вот, правильно абонементы минусы вот а почему здесь абонементы не подгрузили? Сюда что же они должны подгружаться? Ну да. Ну, короче, самое главное, что там все есть, я перенесу вот сюда в монитор. Ну, как бы не парься. Все, у нас логика работает, в общем. Я это, ну, вот, на А да, подожди, а еще такой момент. Смотри-ка. Клиент оказал, то есть мы оказали услуги по абонементу. Это как выбирается, какая статья? А мы прям в ТЗ ее прописывали, прям, ну, типа, Ну, начни набирать абонемент и чего-нибудь. Вот, выполнили работы по абонементу. Абонементу, ну, соответственно, также врач. Ну, допустим, там, на там, 800 тысяч. Да. И выбирая кошелек какой, абонемент, да? да? Да, Вот, и все, и он сейчас, вот эту штуку, он выручки 800 закинет, а с миллиона он сейчас минуснет. Вот. Ну, 200 осталось. А тут по чуть а тут что такое? Ну, миллион как лежал, так и лежит у тебя. Ты с ним ничего не делал. А выручку где увидеть? В прибыли. А где тут прибыль показывается? Слушай, тут, наверное, вот так вот лучше сделать, да? Ну, выручки у тебя получается. Так, а график? Что это график? Вот так лучше, да, тогда наверное, сделать? Да так выручка выручка выручка выручку упала что миллион или 800 упала 800 открой на плюсик выручку то есть если я сюда вот сделаю допустим смотри-ка. типа сейчас тут 1 600 да? Да. То есть, если да, я вот так вот делаю допустим 500 да, на 300 должно уменьшиться да на 300 уменьшилась так это работает и вот здесь получается тоже работает. Ну да, ну да, все будет. Да, то есть это МТЗ с тобой сюда внедрили, да, получается. Сейчас видео, которое Максиму я заканчиваю, я тебе в телеграме где-нибудь его пришлю. Да, пришли, я сам ему инструкцию сделаю на основании этого. Я понял, как это работает, да соответственно если у меня клиент оплачивает допустим миллион из которых там часть уходит на врача частные эстетисты то это то же самое да там пишется вот так вот только здесь уже выбирается эстетист Ну типа да да да Что тут? А почему нету витрины здесь ну, в рознице врач и на розницы нету а, а смотри направление значит вот где-то после ТЗ вкладка направления Внизу. Ужасно. А знаешь, какой вопрос еще? Параллельно. Да, Сейчас. Ну давай, пододелывай. Да. Что говоришь? Направление. Настройки, да? Нет. Еще правее вот я, вот после ТЗ настрой это направление прям написано скрыто. Да, вот здесь. Вот. Напиши розницу. Кто-то ее удалил. Мы же с тобой писали ее. Ага. Все, можешь скрыть эту этот стол, ну, как бы направление, она больше тебе не нужна, потому что, ну, ты не так часто их будешь добавлять. что угу. какой у тебя вопрос еще, Серега? Вопрос вот какой. Смотри, у меня возникают часто вопросы, типа, а какому клиенту продали абонемент. И кто из врачей продал? Я могу вот так вот делать. Ну, допустим, типа здесь указать-то. Да, да, конечно. Врач такой-то там, да? Вот из списка выбирает, там у тебя же есть сотрудники. Из списка. А здесь указать контрагента там, ну, допустим, там, не знаю, там, Иванова там, да? Ну, к примеру. Ну да. И после этого, когда оплата идет абонементом, то есть прям оплачиваешь, что выполнены работы по абонементу, там, врачим, там врачом таким-то, да. И, а, клиент Иванова, да? И потом всегда могу по ней посмотреть, там выгрузить. Типа вот да, оплатил. Да, да, конечно. Да. Так, хорошо. Как влияет вот здесь вот сотрудник? На что влияет? Сюда Что нужно заносить? То есть, если я здесь заношу заработную плату медицину, я заношу сотрудника, да? А еще за что влияет? А, ну, смотри, мы будем потом у нас, ну, ПТЗ у нас с тобой чтобы у нас зарплата автоматически считалась, помнишь да но тогда получается что мне нужно выручку пробивать по каждому отдельно ну то есть сколько каждый сдал ну да Ну это офигенно ну да да чтобы у тебя было у нас же мы хотим сделать чтобы у тебя допустим если кто-то продал ой, ну врач например работу какую-то сделал Ему автоматически, помимо там оклада, да, например, начислялся какой-то процент. И когда ты ему зарплату выдаешь, ну, как бы у тебя было, допустим, ты ему должен 100 тысяч, зарплату взял ну, 50, и... то есть еще 50 осталось. Да, просто вообще. Слушай, я кайфую сижу. Ну да, но это более профессиональное, то есть сервис, он получается такой, масс-маркет, -масс -масс да, там, а это вот как бы уникально сейчас под тебя запилим. Это нужно сделать так, чтобы человек, который это забивает сюда, чтобы он не тупил. Нового обучения, ну, то есть обучать, обучать, как обучать. Я перепроверять. Я могу как перепроверять? Да, зарплату ты выдаешь, ты же будешь проверять первые разы по-любому. Могу сверять свои клависами еженедельно. Ну, конечно, ты прям будешь говорить, а что тут забил? Ну, то есть ты будешь деньги выдавать. Ну, как бы, нифига себе, проверка. То есть, ты как бы, ну, сначала убедишься, что ну проверишь нормально, потом его проверять научишь. Блин, как кайфово-то? А? а? Вообще, слушай. Я так рад, просто. Не, ну да, это как бы такой профессиональный инструмент, то есть и потом это без тебя уже будет, ну, как бы работать, то есть ты будешь за деньги спокоен, что что они там, ну, нормально крутятся, вот, ну да, у меня клиенты, я у них потом говорю, если я у тебя заберу эту штуку, а он говорит, ты что, они там, типа, все рухнет, типа, мне придется на работу каждый день ходить, <смех> Лучше. А еще, если дальше я сюда пошел, да, а, выручка по новым клиентам, по постоянным клиентам. У меня же менеджеры получают зарплату новые, постоянные. Uh -huh. Ну ладно, это потом прикрутим. Давай сейчас с этим реализуем. Надо. Oh, быть, байф, э, как бы. Тут, смотри, по твоим э, запросам, да, получается, сколько, например? процедур сделали да например ну то есть типа выручка врач такой-то две процедуры например то чтобы мы количество 2 ну, можем ставить И если он новый или ну как бы новый или там типа старые да например то мы сюда еще две колонки можем добавить в принципе И если ты будешь отмечать то мы можем выводить средний чек мы можем выводить новых старых и как бы по ним автоматически считать эту мотивацию. Можно выводить менеджера, кто был причиной того, что клиент пришел? Ну, конечно. Ну, понятно. Но это получается, это только, только этой таблицей надо заниматься там человеку. Ну то есть, чтобы он сидел только сюда забивал данные, получается. Ну да. И, ну, и как бы планы потом, когда с тобой, допустим, планы на финмодели ставим. Конечно. Можем их сюда, в принципе, тоже прикрутить, и у тебя автоматически вот эти вот штуки, чтобы выводились. Так, ну ладно, но ну это давай это позже, сейчас не будем сразу огород городить. Пока с этим разберемся. Но вот сотрудниками вот это вот это офигенно. А, ну давай, да, мы там по этапам сейчас движемся. Вот эту штуку обкатаем. Главное, чтобы Максим сейчас начал забивать. Те-то принципе... те данные, да, те данные у меня и зама берутся нормально, там, без всяких проблем. Ну смотри, мы можем сюда добавить количество процедур и новый старый. ну, То есть два столбика можно добавить, чтобы он тоже помечал. А смотри, знаешь, еще что тут получается? Если идет продажа косметики, Но. то тогда получается здесь ставится розница, да? и ставится специалист, который ее продал. Ну, типа ну, да. какой -то. Ему идет расчет премиальных сразу же здесь. Ну да, да, да. Да, ну вот все, пока давай на этом, тормознем. А что, не что. хочешь чеки писать? Ну, сколько чеков и новый старый клиент? Ну, а, я... Потом, вот это считается, все, вам и осираешь сейчас, без проблем. Ну, два, два клика, и там это видно. Вот как бы, не хочу сейчас, знаешь, что, не хочу сейчас здесь сразу разводить. Ну, ну правильно, правильно. Сначала давай это вот освоим. То есть потом это будет как серые. Добавили mm -hmm. колоночку типа, давай сейчас так. Так. Ну, и это, и чем мы получается сейчас ты Макс учишь вот этой штуке, и мы сегодня еще успеем созвониться по, ты там прибрался по делам, да, по задачам? Да, я, да, вот по этому поводу мы давай с тобой созвонимся сейчас после тренировки вот а. Что это удаляет, да? Да, да, все. Но главное, чтоб Максиму, ну Максиму мог научить. Так, давай пока оставлю, пусть у меня это будет. Не, он сейчас будет забивать сюда, спутается. А я понял. А, надо, ну, надо, чтобы он уже по новому забивал. Ладно, хорошо. Так, и смотри. И получается, что... По задачам мы с тобой созвонимся, обсудим. У меня вот какой вопрос. Знаешь, uh -huh. Я накидал финмодель здесь. Uh -huh. Не... Немного не понял, почему у меня здесь безусловие продажи 43, хотя все одинаково считалось. Но какой-то глюк в формуле. Ну, Леня посмотрел. Uh -huh. То есть вот я забил как бы факты здесь, а сюда перенес. Ну мне так как понятней, да, чем то по таблицам скакать. Мне вот так понятней. Здесь прямые затраты сделал. Ну то есть по факту, что uh -huh. у меня да, выходит вам плюс-минус. Загрузил сюда, что типа я там ропа возьму, себе, там в феврале, да, uh -huh. и что типа там тебе управленку передам в марте, uh -huh. типа такого, Вот, ну тут еще ладно посмотрел, у меня получается затраты, да, то есть вот они выскакивают, постоянно, uh -huh. временные затраты, премию врачу, врачу сюда зашил, эстетиста, а, премия за косметику, время новые постоянные клиенты пока просто долю выделил то есть без мотивации просто выделил долю сколько это да могло бы быть угу. дальше отложил на маркетинг я не столько трачу это точно сейчас но ну типа знаешь как бы по правильному типа 10 процентов от выручки давай на маркетинг угу. осваивать налог акваринг, да то есть вот у меня получается переменная часть итого у меня получается такие вот планы да? ну понятно что март он там такой наполеоновский план, плану в принципе там ничего сложного в, в теории теперь получается что у меня да там основные показатели да то есть которые нужно решать это блин, вот это количество продаж да то есть вот здесь средний чек количество продаж и себестоимость каждой продажи то же самое да и здесь и возникают, получается сейчас задачи то есть я вот до этого мы с тобой смотрели задачи вот так вот их да там расписывал я uh -huh. типа получать вот это там и, и там еще что-то а сейчас когда финмодель собрал у меня вроде как задачи нужно перераспределять по другому да то есть задачи на количество клиентов ну типа чтобы сделать Данное количество, которое ну, да. заложено в финмодели. Вот в модели заложено, что должно быть 260 продаж. Ну, и типа, вот как, каким образом, какие задачи позволят это выполнить? Там, задачи на средний чек, на продажу косметики и на рентабельность. Ну да, Просто... да, да. И типа вот так вот лучше это все пересмотреть. Ну да, нет смотри, что у тебя меняется, как бы угол, да. там То так ты посмотрел, то так это очень круто на самом деле. Что ты под разными этими категориями их смотришь. Раньше все в куче, потом, допустим, там маркетинг-продажи, а сейчас ты чисто, на, ну, так еще круче на самом деле. Что ты -то mm -hmm. точно делаешь задачу, понимаешь, это влияет на количество, это влияет на рентабельность, это влияет на то-то. Вот, я бы что хотел сегодня обсудить, это вот именно вот эти задачи накидать. Сейчас предварительно, там, на январь месяц, что действительно mm -hmm. можно сделать. Ну, прям, знаешь, я там проговорил какие-то свои гипотезы, и как mm -hmm. совместно решим, да, что да, это стоит делать, а это как бы шляпа. На, на, на, на лады. количество клиентов, на средний чек, на продажу. Ну, Смотрите, ну, там получается вот выше, если посмотреть там по учету, сейчас заканчиваем вопросы все. Да, да, да это остается, конечно же, вот это остается. Я сейчас вот говорю вот про вот это, то есть смотри, а, да, ну, да. клиенты, возвратные, это все туда. Розница, это средний чек, и штат компании, он тоже, в принципе, относится к количеству uh -huh. клиентов, потому что, ну... Ну, короче, как-то так. Ну, нормально. А по функционалу ты там оставил себе там, пять задач, да? Ой, 5 функционалов, и все. Их пока да, не да. будет передавать. Да, да. То ага. есть, ну, это я сам считаю, это ну, как бы нельзя никуда отдать. Они да, ошибки совершают иногда. Угу. это, ну, это я буду делать. В любом случае. То есть я хоть контролера посажу сюда, но выборочно все равно нужно слушать. Угу разбирать звонки с менеджерами, вот вот не знаю, насколько сюда мне лезть, но пока Ропа нету, точно мне надо это делать. Да. А, ну да. Ну вот финансы распределять по-любому мне, и зарплату персонала по-любому мне считать. Ну то есть вот какие такие основные моменты. Ну да, да. Ну круто, ты очень много передал там функционала. И по незавершенкам, да, у тебя там чистенько все. Ну, вот так все. Ну, я понял. Это вещи, которые, ну, хрен знает, буду я их делать, не буду там в онлайн-записи. Ну, явно не сейчас этим заниматься, знаешь? Ну, я понял. ну круто, на самом деле, все. Ты как бы, ну, мы к рывку готовы сейчас. Еще по учету план есть, да, там сейчас задача да, да, сейчас понять сейчас понять план, который позволит сделать же плановые показатели, да, то есть прям план мероприятий и мотивацию надо прописать персоналу, которая прям Будет заточена на реализацию вот этих вот вещей. <соспитут> <соспитут> ну да. Ну, лады, давай тогда что, б... ну, гони на тренировку. Да, ну давай в часа я готов, буду созвониться. А тебе видео пришло, я тебе в скайпе сейчас отправил для Максима. Ну все, давай тогда черканешь, там, когда придешь, и это да, договоримся на 2-2.15, это так. Лады, давай, на связи.